Смотрите, значит, вообще просто вот, чтобы понять, что за такая смеха йога зачем она нужна, смеха-йога, смехотерапия мы можем ее и так, и так называть, для начала попрошу вас вспомнить, как выглядят счастливые люди. Вспомните в своей памяти. Да, я вам подскажу, что если мы будем использовать какой-то поисковик, Google, Яндекс, неважно какой, в... нам выпадут фотографии с либо смеющимися, танцующими или улыбающимися, или хотя бы слегка улыбающимися людьми вот как улыбка Буды или улыбка Джаконды. То есть как-то так получилось, что счастье человек все-таки ассоциирует вот именно с такой позитивные эмоции, как либо смех, либо, либо хотя бы улыбка, либо хотя бы лу, ну, легкая улыбка. То есть, если мы видим такого человека, мы почему-то считываем, что он счастлив. Ну, если даже, ну, не счастлив, то он, как минимум, как минимум в данный момент, когда он смеется, он точно счастлив. И мы можем сравнить с той реальностью, в которой мы живем. И вспомнить, что мы видим в основном, да, я не говорю, ну то есть мне сегодня придется все равно обобщать, чтобы идею донести, да, я не говорю, что вот совсем 100%, но в основном, когда мы идем по улице, ну вот я беру собачку, и иду с ней гулять, в основном люди, либо хмурые, либо насупленные какие-то, угрюмые, они точно, как минимум, они не смеющиеся, но вот молодежь и дети, да. Могут, могут смеяться, хотя тоже это совсем далеко не факт. Больше того, они даже могут быть какими-то раздражительными и агрессивными. И как раз вот, вот то, та реальность, то есть, которую мы видим на улице, да, или в классе, или в институте, или в коллективе на работе, она получается, что вообще не коррелирует вот с вот этим нашим представлением о счастье, со смехом и с улыбкой. И что мы тогда должны сделать вывод, что основная масса людей несчастлива? Может быть. Вот мы сейчас разберемся. То есть, ну, как минимум, в какой-то части точно э, так получается. Что, что я именно вы, выяснил в своей работе, да, если вдруг кто-то не знает, я работаю, я психолог, и вот ежедневно это единственная моя работа, да, мой труд. «Я занимаюсь психотерапией», то есть приходит человек с какой-то проблемой, с, со многими проблемами, с букетом проблем, и должен идти без проблем. Так вот, что интересно, даже после курса психотерапии человек не обязательно становится счастливым, то есть он может просто выйти на ноль. Он может просто избавиться там у него были страхи, он ушел от страхов, у него были фобии, он ушел от фобий, у, у него была какая-то нерешительность там что угодно, да какая то не знаю, куча может быть разных а вещей, почему к психологу обращаются, но это не является гарантией того, что по после нашей работы он воздушный, легкий, счастливый, улыбающийся, вот, вот все то, что мы увидим. По запросу счастья и получается что после того как мы вышли с ним на ноль у него естественно появится такой запрос то есть как правило этот клиент поживет поживет поживет и через год приходит говорит слушай ты знаешь вот как бы да нормально меня ну не, не беспокоят те проблемы которые у меня были я ну, не, неплохо себя чувствую все, все у меня там нормально я справляюсь со своими задачами я ставлю цели и достигаю их но как-то ну а я счастье не испытываю этого я не ощущаю счастье я не могу сказать не могу похвастать не могу сказать другим людям что я счастлив вот и доказательств у него получается нет и получается что снова мы можем какую-то такую связь проследить что видимо ты должен проявлять как-то счастье да то есть не просто отсутствие проблем это и есть Твое счастье. Вот, наверное, еще нет. Наверное, это что-то все-таки какой-то другой полюс. Вот, когда ты плакал, и когда ты страдал, и когда ты ходил по улицам, смотрел в пол, и когда ты грустил. То есть, ты, ты очень четко выражал свои, свои проблемы, ты очень четко их вот доносил до нас. А получается, что свое счастье, свою, ну, какую-то там легкость, да, свою... Какие у нас еще есть синонимы? Ну почему-то вот сразу хочется сказать радость, <laughs> получается, что счастье и радость все равно как-то слишком связан, да? То есть получается, что они, если мы их не наблюдаем, то это может вполне вполне быть критерием. Вот счастлив человек, несчастлив, легко ему живется, нелегко, хорошо ему, нехорошо. получается, что следующим шагом тогда для нас будет возродить для него вот это ощущение э, счастья, чувство счастья, радость, смех, улыбку. Или как, ну давайте уже более так углубляться в эту физиологию всего, да, то есть что произошло? Нам нужно э, восстановить те нейронные цепочки, которые э, в детстве у этого человека были задействованы для проживания счастья. Или же эти цепочки нужно вообще создать с нуля, если... Если, допустим, этот ребенок рос в такой семье, где пресекалось выражение радости, счастья, где, может быть, наказывали даже за смех и за непосредственность. То есть получается, что тот, кто в детстве мог хорошо радоваться, мог выражать свое счастье, мог его проявлять, мог его проживать, мог им наслаждаться, тому мы просто должны помочь вспомнить, как это делается. То есть это какой-то, видно, засохший, заржавевший механизм кто вообще никогда не способен, да, ну были же такие дети в школе у нас, вечно печальные, грустные, там, ну, как правило, какие-то были проблемы с родителями у них, какие-то особые были родители, то тем вообще нужно с нуля натренировать. Как, как же вот работают, как работают эти нейронные цепочки вообще, вот какой, какой механизм, Да, когда мы думаем какую-то мысль, когда мы испытываем какую-то конкретную эмоцию, Нейрончики, да, вы видели в фильмах научно-популярных, в мультиках, такая вот клеточка, чем-то похожа на коронавирус, клеточка и у нее много ручек таких, да, вот, такие щупальца. Вот нейрончики выстраиваются э, в так называемые, вот мы их называем нейронные цепочки, далее мы их называем нейронные связи. То есть они выстраиваются в такие цепи, которые автоматизируют процесс нашего реагирования. Что это такое, почему нужно автоматизировать, зачем это вообще все нужно, я вам очень легко напомню, кто водит машину, тем вообще очень будет понятно, потому что мы в во взрослом возрасте учились водить машину, ходить, есть ложка и вилка, это было очень давно, мы не очень хорошо помним. Все дается очень трудно, когда мы начинаем учиться водить машину, когда мы ходим в автошколу, когда мы впервые садимся за руль, то есть в чем трудно заключается, в том, что нужно обдуманно нажимать на педали нужно обдуманно переключать вот передачи, управлять ручкой, педалью, повороты и все такое. Когда вы уже обучились, и вот эти самые нейронные цепочки они создались, получается, что вы создали навык. Вы создали навык автоматического поведения и автоматического реагирования. Едем за рулем, машина впереди остановила, притормозила чуть-чуть, да, каким-то образом, каким-то чудом нога сама идет, тянется к педали тормоза чуть-чуть, притормаживает, сама решает, с какой силой давить, с какой скоростью, с какой резкостью, то есть там, сам еще даже не увидел ситуацию, не понял ее, не осознал, что происходит, уже нога затормозила. Заезжаем там во двор, поворачиваем, да, каким-то чудом рука включает поворот, если направо если налево лево как она это делает ничего ж не понятно оно как то живет своей жизнью мы можем при этом и разговаривать и радио слышать и подпевать, и все что угодно то есть мы создали навык, мы создали программу, мы создали мы автоматизировали этот процесс и кто-то за нас ведет машину и то, то же самое можно сказать про, про ну, любые другие навыки, все, что хотите, вот вспоминайте, там как вы учились ездить на велосипеде, как вы учились на роликах, как вы учились вязать спицами, как учились играть на фортепиано. Вот я, например, я печатаю вслепую, и я не помню раскладку. Я не помню, где какие буквы на клавиатуре, то есть если бы я глядя печатал, мне, ну, мне было бы труднее, мне приходилось бы подсматривать. Если вы меня спросите, где находится там А, Б, В, мне нужно сделать движение пальцем автоматически, да, я скажу, ага, это значит вот первый ряд, третья клавиша, а так я не помню, вот если меня попросите нарисовать клавиатуру, я ее не нарисую, но если я буду тыц-тыц-тыц-тыц на бумаге мысленно вот нажимать пальцами, я буду вспоминать где они. То есть как же так получилось, то есть наше сознание Мое сознание в этом случае получается полностью отделено от подсознательного, то есть сознательная программа, вернее, сознание, которое я выбираю направление: хочу туда, хочу туда, хочу туда и абсолютно какая-то автономная система, которая доводит это до результата, получается, что э, наш смех и наше пребывание в счастье, и наше как сказать, наша традиция пребывать в состоянии счастья, в состоянии э, какого-то комфорта, в состоянии радости в, э, в процессе смеха это тоже привычка, это тоже навык. Потому что, ну, возьмите самый простой пример. Кто-то нахамил э, в очереди, сказал какое-то грубое слово, кто-то толкнул, кто-то наступил на ногу в транспорте, кто-то как-то там вас зацепил рюкзаком, да. И мы можем вспомнить весь спектр эмоций, которыми люди могут реагировать. Да, кто-то обиделся, отошел, смотрит искоса, кто-то э, сказал что-то грубое в ответ, кто-то похлопал по плечу, сказал все нормально, ничего страшного, кто-то даже как-то улыбнулся, засмеялся, да, но ну, эти люди, у них не было времени подумать и принять какое-то осознанное поведение, сейчас нужно быть вежливым, и сейчас я вежливо отвечу, а вот этому надо дать в морду, и я ему дам в морду. Нет, это произошло мгновенно, это произошло подсознательно, и больше того, я вам сейчас расскажу, кто же заведует этим всем, кто заведует нашими эмоциями, есть в нашем головном мозге такой отдел амигдала ну мы чаще говорим миндалевидное тело то есть это такая железа которая больше всех вот и задействована как раз в, в процессе образования вот наших этих ответных реакций именно она реагирует и наши реакции проецируют воплощает, да, то есть до, до нашего физического уже действия доводит. Такие эмоции выражает как удивление, испуг, восхищение, радость. И можно даже их, чтобы запомнить, да, обычно люди запоминают, вот помните у элочка людоедка из двенадцати стульев, у него было лексикон что-то или 30, или тридцать или слова, да, вот тут, скажем, 4, допустим, слова, да, то есть удивление, ах, испуг, ох, там восхищение, тоже, наверное, ах, или хо-хо, как говорила Элочка, да, и радость, ха-ха, вот, вот за все эти хо-хо, ха-ха, хи, хи за них от, отвечает миндалевидное тело, и именно, с этим отделом мозга и мы вот ныряем именно в него в нашей работе со смеха Йогой. Что получается? То есть оказывается одна и та же железа, да, то есть она наш крошечная совсем. Именно она и принимает решение, именно она э, вырабатывает, генерирует вот эту ответную реакцию и воплощает ее на наше физическое тело. То есть мы или будем драться, или посмеемся, или испугаемся, или замрем, или убежим и к счастью, мы можем перевоспитать, да, как мы учились водить машину, как мы учились печатать на клавиатуре, как мы учились ходить и пользоваться ложкой-вилкой, мы можем точно так же переучить эту амигдалу, это наше миндалевидное тело, чтобы реагировать иначе, так как нам хотелось бы, так как мы считаем экологично было бы, так как мы, вот, ну, как бы мы все живем в условиях города. В основном, да, Ни, никто не живет в лесу, с облизумыми тиграми не встречается, поэтому на какие-то раздражители, которые не опасны для жизни, вполне можно реагировать экологично и больше того даже полезно для здоровья. И мы можем... Вот я вам четко сейчас докажу, что это действительно так. Вот вспомните, есть люди, которые боятся собак, есть люди, которые боятся котов, есть люди, у которых... Аллергия на что-то, да, кто-то пьяных боится, кто-то еще, ну, разные такие вот бывают у людей фобии, да. Получается, увидел котенка, увидели 2-3 человека, 4, 5. Кто-то обрадовался этому котенку, кто-то сказал, ах, какой он немишный, да, какая прелесть! Кто-то реально испытал отвращение, а кто-то даже испуг. То же самое со щенком, и так далее. То есть, вот один и тот же отдел был задействован один и тот же отдел мозга. Вот именно он все эти э, реакции и вырабатывает. Ну а потом и, и телесное соответствующее действие. Ну и вот. <с> вы должны спросить, как же перевоспитать вот нашу психику, как выстроить эти другие, иные счастливые нейронные цепочки. И как же нам составить вот миндалевидное тело, амигдаль, запускать реакцию радости, а не раздражение, ни не, не страха, ни какого-то, как это еще можно сказать у нас какие негативные есть такие у нас реакции раздражение, страх, какая-то агрессия, воинственность. Ответ э, все тот же, так же как вы научились водить машину, так же как вы научились кататься на коньках, вязать и так далее. То есть нужно просто практиковаться. Нужно этим заниматься, нужно практиковать и просто изнурительным трудом добиться, добиться нужного нам результата. В нашем случае нужно смеяться. Но, но не потому, что кто-то вас размешил, не потому, что вы пошли на какой-то... Вы смотрите комедию, не потому, что вы смотрите стендап, не потому, что вы пошли на юмористический концерт. А потому что вы приняли решение тренироваться <смех> делать это целенаправленно и усилием воли. И именно так мы ее и разовьем. Да? То есть нелегко ведь было научиться ни машину водить, ни, ни печатать, да, не пользоваться там, компьютером, ни в теннис играть. Легко не было. И это не приносило удовольствия на первой тренировке, нет. Точно так же со смехом. То есть, тот, кто. Последний раз смеялся в школе, <смех> ему будет очень тяжело смеяться в возрасте тех людей, которых я вижу сегодня здесь, и я сам присутствую, да, то есть, ну, просто эти нейронные цепочки, они рассыпались, они увяли, нейрончики разбежались в другие стороны, да, то есть, если человек все время раздражается, если человек все время злится, если человек все время обижается. А нейронная цепочка смеха, которая, может быть, была выработана в детстве, если она была, да? Она простаивает. И эти нейрончики они сидят голодные, они сидят ну, незадействованные и они расползлись вот этими своими ножками в другие, в другие области и создали, вошли в состав других цепочек, которые задействованы, да, то есть которые работают, которые живут, которые шевелятся, которые получают питание. И им там выгоднее, чем тут про запас стоять, когда-то, может быть, он что-то там смешное увидит, услышит и посмеется раз в год. Ну, так в, в природе так не делается. Никто, никто про запас ничего не запасает. Хорошо. Значит, смеяться, практиковаться <свят> и делать это сознательно. Кому вообще э, такая сумасшедшая идея пришла в голову? Вот я хочу вам рассказать два момента две истории, что. Просто вы понимали, откуда это пошло, и действительно, как люди э, нашли подтверждение этой идеи. Значит, э, пионером с э, смехотерапии, вот в такой современной, э, в 70-х годах прошлого века стал американский журналист Норман Казинс. Возможно, вы слышали про него. История очень известная, раскрученная. Значит, э, журналист, газетчик, заболел э, редкой и очень опасной, неизлечимой болезнью, э, коллагенозом. И с ним произошло э, такое состояние, наступило, что он не мог э, шевелиться, уже не мог, он не, не мог не пошевелить ни рукой, ни ногой. У него очень сильно болели суставы, и, ну то есть он просто был обездвижен, он даже не мог есть, он не мог открывать рот, он не мог э, пищу нормально пережевывать, он испытывал э, довольно сильную боль. И врачи перепробовали уже все возможные лекарства и ничего не помогало, и они, в общем-то, уже развели руками и сказали, ну что ж, товарищ, вряд ли мы можем тебе помочь, то есть тут уже, наверное, ничего мы не сделаем. И они его просто отправили, ну как это называется, домой доживать свой век. И тогда этот замечательный Норман Казин вспомнил, что он читал, у него была такая информация, что депрессия угнетает иммунную систему, и депрессия, уныние, грусть, они способствуют развитию э, заболеваний. И тогда он подумал, что если запустить обратный процесс, что если усилить иммунитет посредством, наоборот, смеха, радости, веселья. Никто его не поддержал в этой идее. Ну, как бы у врачей есть их работа, им не, не до смеха, да. Один врач его поддержал на самом деле. И он э, взялся неофициально ему в этом помогать. Значит, Норман э, снял гостиничный номер в том городе, в котором больница была, из которой его выписали. В номере был телевизор. И он попросил всех друзей, всех знакомых э, приносить ему. Различные фильмы, различные шоу, все что угодно, все, что имеет э, юмористический характер, все, что смешно. И он посвятил все свое свободное время, ну, а занятое время у него было только, когда он спал, то есть круглые сутки практически он смотрел различные комедии и юмористические программы. Конечно, сменялся. И, конечно, Вера тоже его сыграла. Огромную роль в этом деле, да. Трудно поверить, но через некоторое время он ощутил, что какие-то происходят улучшения у него. Через неделю, вот вы можете себе поверить, человек не может есть, <сёк> не может шевелить челюстями, он не может пережевывать пищу. Неделю он посмеялся, и он заметил, что у него исчезли боли. Потом он начал шевелиться, то есть он начал потихонечку там пальцами шевелить, он начал руками чуть-чуть шевелить, разминать, научился вставать с кровати, научился ходить заново. И через месяц уже он ходил, он самостоятельно стал передвигаться вот в том отеле, в котором он жил, он уже мог и, и, ну, как бы обслуживать себя полностью, приготовить себе еду, включить себе очередное юмористическое шоу, выйти в магазин. И через два месяца, через два месяца, он вернулся на работу и приступил к выполнению своих обычных обязанностей. Вот можете ли вы поверить? Врачи, конечно, были потрясены, но в общем-то все были потрясены. Все, кто его знал, и все знакомые. и все. И, ну, поверить в это, конечно, никто не мог, потому что, ему давали один. Допустим, шансы из 500, что, ну, что улучшение будет. То есть на самом деле его спокойненько отправили умирать и никак значит, не мешали ему в этом. И действительно, Норман продолжал работать в газете, он был журналистом, но потихонечку-потихонечку он понял, что он открыл что-то невероятное, он до, ну, дошел до чего-то такого фантастического и создал э, науку о смехе. Она называется Гелатология. Что же выяснила гелатология Нормана Казинса и всех его последователей? Что полезного мы можем извлечь из смеха? Ну вот из этой истории мы уже много узнали. Но какой сегодня 2020 год? Да? То есть 50 лет можно считать уже этой науки, и какие-то исследования постоянно ведутся. Постоянно опросы, постоянно математический анализ, да, постоянно мы узнаем, как, кому смех помог, и статистика эта вся изучается. Чем может помочь? Вот именно не просто даже, ну, как бы смех, потому что я услышал анекдот или комедию, посмотрел, а смех осознанный, продолжительный чем полезен. Значит. Ну, как психолог, конечно, я хочу <смех> начать с той пользы, которая, которая произойдет, которая должна быть ожидаема под воздействием смеха. Конечно же, человек в состоянии смеха находится в состоянии транса. То есть мы даже на наших занятиях там и, и желание загадываем мы своему подсознанию даем задания как, как мы хотим какие, от каких привычек мы хотим избавиться какие привычки мы хотим приобрести какие реакции мы хотим приобрести как мы хотим научиться реагировать и так далее то есть транс целительный транс да то есть как на массаже как где-то не знаю как в сауне как на сеансе гипноза к чему приведет этот э, транс? Он может привести к, татар, к катарсису. Да? То есть человек начнет истерически смеяться, он начнет заливаться этим смехом. Может быть, даже он в конце будет плакать. Или если на занятии он постесняется плакать, то он имеет право дома поплакать. Он выпустил одну эмоцию, которую он очень долго не выражал. Да? Он очень долго не смеялся. Он выпустил эту эмоцию. И следующая эмоция <смех>, машет ручкой и говорит, Алло, ты не забыл, что ты 20 лет вообще не, не, не плакал нормально, да, то есть может быть потом и, и, и, и слезы. То есть таким путем произ, произойдет выражение всех тех на, на, накопленных эмоций, которые там годами складывались. Весь, весь смех, весь плач, вся агрессия невыраженная, задавленная, зажатая, э, крик даже, да, ну то есть люди могут довольно, довольно громко смеяться. Получается, что мы подберемся к подавленным эмоциям, к чувствам и к отвергаемым даже чертам человека, да, то есть он как-то ну, он зажатый, он в социуме, он то в транспорте, то на работе, то в семье, он не может даже проявить себя в полной мере. То есть он сможет в процессе смеха, да, благодаря смеху, он сможет высвободить их. И, конечно, вследствие этого почувствует облегчение. Да. Что будет при этом? повыситься энергичность, получится создаться состояние покоя, комфорта. Вот, как я уже сказал, похоже на состояние после купания в Фрорубе, после сауны, после массажа. То есть такое вот спокойствие, расслабленность и ничто не тревожит. И абсолютнейшее состояние окейности. И, как мы замечали, вот мы обменивались там, да, и в отзывах писали. Примерно на неделю хватает. Ну вот, вот ровно на, на 7 дней не хватает обычно людям. Вот многие говорят, что хотелось бы хотя бы два раза в неделю занятия, чтобы было. Тогда действительно чувствуется эффект. И на работе все задают вопрос, а, ты что влюбилась? Ты что влюбился? Люди спрашивают, чего, с чего ты взял? Ну ты улыбаешься все время. Вот, то есть действительно такое состояние какой-то. Вот действительно, люди замечают состояние счастья, да? по, по внешности, по, по внешнему виду человека. Люди догадываются, что человек счастлив. Дальше, э, на что подействует сне, смех еще, что нам важно, да, вот именно как смехотерапия, ну не зря же, блин, она терапия называется. Иммунная система э, усиливается улучшается, активизируется, то есть работа иммунной системы будет активизирована, она будет простимулирована, и конечно это очень важно и с нашим замечательным вирусом, который вокруг нас, и намного важнее это при каких-то острых или хронических формах заболеваний, тяжелых заболеваний. И наверняка вы знаете, что различные заболевания, и рассеянный склероз, и рак, и ну, многие еще э, такие болезни, о которых люди любят вспоминать и которые считают как приговор для себя, да, э, смехотерапия очень показана, потому что очень велик, э, исцеляющий вот этот вспомогательный эффект. Да, то есть Белые тельца, эти все лейкоциты, макрофаги начинают э, рождаться, наполняют там кровь тканей и действительно борются с различными агрессорами, которые вредят организму. И что еще очень важно, странная деталь, э, неожиданная, наверное, для вас сейчас будет это воздействие на мускулату мускулатуру нашу. Во время смеха. Активизируется такое количество мышц нашего организма, в том, числе, в том числе лица, в том числе вообще те мышцы, которые, ну, которые ну, не промассировать ничего, как бы нельзя в обычной жизни даже на сеансе у массажиста. Массаж внутренних органов, но ну, я работал массажистом, я знаю насколько это и трудоемко, и нужно нежно делать, и насколько это ну, как бы не, не так эффективно, да как ты там про промассируешь эти внутренние органы. Но это и тяжело, и трудно, и опасно, и опытным нужно быть. А во время смеха, за счет того, что наша теофрагма все время туда-сюда ходит, за, то, что, за счет того, что наша эта брюшная передняя стенка ходит туда-сюда постоянно, легкие Вверх-низ, вверх-низ. Получается действительно, нагнетаются внутренние органы таким количеством крови. Отток застоявшейся лимфы, отток застоявшейся крови, прилив новой лимфы, прилив новой крови, постоянные вот, э, именно сдавливание, да, сокращение. Получается невероятный эффект в плане массажа внутренних органов и э, массажа мышц, то есть мышцы укрепляются, они развиваются. Если человек пожилой, если человек действительно болен, сильно болен, тяжело, да, он не будет ни зарядку делать, ни пресс качать, ни, ни отжиматься ничего, но смеяться он может. И действительно изо дня в день, из тренировки в тренировку мышцы будут укрепляться, гладкая мускулатура будет стимулироваться, укрепляться, мышцы желудочного кишечного тракта будут стимулироваться укрепляться улучшится перистальтика киш... работа кишечника улучшится то есть э, токсины будут выходить из организма лучше легче и все то же самое что я сейчас перечислил можно сказать про газообмен то есть конечно это усиленное дыхание во время смеха э, намного больше расширяется грудная клетка чем обычно намного больше наполняются легкие чем обычно, и то в том числе и освобождаются от воздуха намного больше, сильнее, чем обычно. Увеличивается газообмен в 3-4 раза. И получается, что смеха йога смехотерапия, смех является, конечно, и э, дыхательной гимнастикой, помимо всего. И что еще очень важно, это стимуляция эндокринной системы и нормализация ее работы. То есть все, все тот же... как бы все те же градации, которые я уже называл, да. То есть, сначала мы стимулируем, и получается, во время интенсивного смеха э, там и кортизол, и адреналин, и все будет усиленно э, вырабатываться, П подышали, по сокращались мышцы, по повыдыхали хорошо. Наоборот, да? все, надоело смеяться, устали, особенно после тренировки. Да? Наоборот, впрыск эндорфина э, в кровь так называемый да вот тот самый гормон радости ради чего все это все и, и делается окситоцин это вот какое-то чувство единства чувство общности да почему смеха йога делается коллективно потому что ну кто будет один смеяться один ходишь по квартире смеешься ну не смешно же ну, 20 секунд посмеялся и все когда это в группе мы смотрим друг на друга мы друг друга значит как-то вот Вдохновляем и подталкиваем, и вот ощущаем это чувство единства. Да? Мы понимаем, что мы команда, мы понимаем, что мы вместе занимаемся общим делом, и э, это тоже создает ощущение счастья. Ну, и не буду все остальные гормоны перечислять, понятно, идея понятна. Сначала хорошо напряглись, простимулировались, потом хорошо отдохнули, и мы обычно в наших занятиях проводим медитации расслабляющие уже в самом конце, то есть это уже, уже и насмеялись, и надышались, и накачали мышцы, и хочется просто, <со> просто полежать, посидеть, расслабиться. Ну, можно на ковриках, да, мы сегодня в основном сидим, но потом уже как, как кому захочется, так пожалуйста и делайте. Хорошо, значит смеяться полезно, супер, где же взять столько шоу, где взять столько шуток, где взять столько комедий, чтобы смеяться каждый день, ну или вообще там как-то по заказу. Индийский доктор Мадан Катария внес свои коррективы в 90-х годах 20 века, сделал следующий шаг в смехотерапии, он как раз вот этим вопросом и задался, а как же, ну, как смеяться по заказу, как так сделать, чтобы смеяться? Все понятно, отлично, смех полезен, супер, как смеяться. <свят> вот. И с, проводил он различные эксперименты, они собирались группами, они собирались в парке, они рассказывали анекдоты, через какое-то время уже они все анекдоты рассказали, все шутки уже закончились, и друг друга они наскучились, и группа распалась. Не, не получился такой вот, ну, видимо, еще и мотивации не было такой, как у норма Казинца. Такой метод не прошел. Ну и другие клубы, которые держались на юморе, они распались всех. То есть он тогда понял, что, наверное, надо какой-то метод такой искать, чтобы юмор не был, чтобы смех этот не был продуктом юмора, чтобы это не было следствием юмора, шуток, щекотки и так далее. А нужен именно вот просто смех. Смех ради смеха. И тогда он стал проводить следующие эксперименты, он стал проводить занятия где люди имитировали смех, они притворялись, они э, смеялись без повода, без причины, вот просто, просто для того, чтобы смеяться. То есть вот как раз та самая дыхательная гимнастика. И что интересно, результаты были просто поразительны, потому что состав крови, пульс, э, давление, э, позитивные изменения, повышение иммунитета и так далее, совершенно не отличались от тех, которые достигались естественным смехом вследствие юмора. И тогда уже вот этот доктор Матан Катария, он, он и создал вот этот термин «йога-смеха» или «смеха-йога», так как это перестало быть развлечением и стало дисциплиной. И стало, ну, у йога здесь много значений, можно посмотреть в интернете. В основном, в основном, как я понимаю, люди используют его как единство и, и как вот, как путь, как направление. Да, единство как с собой, единство с Богом и путь как дисциплина, как занятие. Вот смеха йога, да, понятно, почему такое название стало. Ну что, я, я думаю, что я достаточно уже наговорил про смеха-йогу. То есть обеспечивает хорошее настроение, обеспечивает состояние счастья, придает заряд бодрости, улучшает, усиливает, стимулирует иммунитет, что важно, да, то есть вот как, как ее можно использовать в хозяйстве, эту самую смеха-йогу. Гормональный фон. То есть люди более радостные, более счастливые, более вот то самое, как я говорю, состояние влюбленности, по ним видно, они светятся, то есть у них совсем другой гормональный фон. Причем гормональный фон, нормализация гормонального фона, она ведь наряду с иммунитетом да, борется и с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями типа рака. Да, то есть, чтобы заболеть раком, нужно что? иммунитет убить и гормональный фон как-то разрушить. Вот гормональные нормализуются или какие-то аутоиммунные заболевания. Да? Гормональный нормализуем фон, иммунитет повышаем. Все, здоровье должно прийти, само собой. Сердечно-сосудистое называл. И ну, то, что в принципе для жителя любого мегаполиса стресс, уныние, какая-то печаль, депрессия и так далее. Если он не ходит к психологу, если он еще не дошел до гипнотерапевта, <смех> начать с миха йоги он точно может. <смех> вот. И, и какие-то, конечно, э, как, и какой-то, вот, ну, были у нас такие, просто и клиенты у меня такие были, и даже в группе были то есть, какой-то э, социализация человека. Если человек может после травмы, может, после длительной болезни, может, с детства не очень общительный, не очень входчивый в коллектив и так далее. Конечно, смеяться в группе это очень стимулирует к, к дружбе, к знакомству и так далее. И, конечно, то, что я пропагандирую всегда во всех видео, в каждом своем ролике, помогает, помогает перейти к позитивному мышлению, помогает думать о том, чего ты хочешь, а не о том, чего ты не хочешь. Конечно. Смех, радость, состояние счастья, состояние влюбленности, конечно, помогает. И помогает уйти от состояния грусти, горя и депрессии. Поэтому, что нужно делать? Нужно смеяться, нужно приходить на наши онлайн занятия, приводить всех своих друзей, всю свою семью, садиться перед монитором и, и заниматься. Это конец теоретической части, сейчас я надену наушники, включу вам звук и давайте теперь пообщаемся. Я надеюсь, что у вас есть какие-то вопросы или какие-то замечания или какие-то советы или какие-то рекомендации.